Так, смотрим на результат двух ночей. Чтобы обозначить объем выполненных работ, значит, вот эта часть была выбрана. Здесь не было кирпича. Где-то где вот здесь вот половина была выбрана. И тут пара кирпичей и так вот, вот здесь вот пара кирпичей и, и вот эти верхние а, а я их снимал потому что через щели в тех местах где я снимал кирпичи вот сейчас щели образуются от моей затирки новой, а то а, были щели от глины которая уже давно просохла и Дала трещину, уже сухая. Дымила, короче, в дом. <laughs> Long story short. Um, еще пару кирпичей вот таких огнеупорных внутри в ядре печки. Там очень классно сложена. Такая арка. Очень красиво. Из этой арки выпало пару кирпичей тоже вставлял. Ну, здесь промазано побольше, тут вот такой шовчик промазан потолще. Да. Ну, то есть видно, что трещины есть. Я не знаю, можно ли этого избежать в принципиальном. Пока что делал так. До сюда было сложено в один день Самое сложное, потому что тут было много кирпичей, дальше в основном все стояло так, местами только несколько надо было переставить, в основном тут швы были во второй день, ну и сверху и кирпичи, но это не важно. <coughs>